что вот поддержка в чате, да, была вообще в свое время. То есть, какой-то любой вопрос, он в первое время, вот, оп, что-то оказывается, не все, поняли. Раз пишешь, прям тут же ответ. Прям-прям быстро очень. Все вообще здорово. Спасибо, Спасибо большое. большое. Спасибо, что задавали. Дуже чат вопросы. работал. Да, Сейчас чат работал замечательно. По всем вопросам. И поддержка, и на консультации, до, и после занятий. Все... Наши переживания мои по поводу Миши, что он немного раст... он не рассеянный, а не может сконцентрироваться. Я вот повторюсь, что для него он тут чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, тут немножко. А в целом вроде бы ничего и не сделал, но проделал целый день, целый там время свое потратил. Он расстраиваться, ничего не сделал. И он некоторые советы дельные, очень полезные на нас как оказалось, на Миша сработала И он собирается, может быть, через силу, но собирается и выполняет. То есть да дай Бог, что это сохранится. Может и быть, мы напугали пропозит. его. Но... Иногда, но, быть, приходится, да, иногда да. приходится и чуть-чуть.